Привет, я Дженни, и вы смотрите Билборд. Вопрос-ответ с Дженни. Привет, я Тамара Херман, и сегодня у нас в гостях Дженни. Привет, Дженни! Так, куда-то мне смотреть. Привет! Итак, как твои дела? Все хорошо, спасибо. Ты только что выпустила свою песню соло, и... Поэтому расскажи мне, каково это, первое дебютировать из участниц Блэк -пинк. О, хорошо. Конечно же, это было очень волнительно, потому что я представляла саму себя, а также участниц Блэк в самый первый раз. Но я все же старалась насладиться процессом. Было очень весело, просто очень весело. Мои участницы очень помогали мне. Они меня всячески подбадривали. Это очень мило. Итак, твоя песня названа «Соло». Что ты хочешь, чтобы люди взяли от этой песни? В частности, эта песня про отношения. Отношения. В эту песню заложено такое значение, что не нужно врать самому себе. И, конечно же, нужно быть уверенным в самом себе. Надеюсь, что слушатели поняли это послание и насладились песней так же, как и я. Твоя песня отлично залетела. Она заняла даже первое место в чартах Billboard. И что ты почувствовала после этого? Когда я впервые услышала новости, я вообще не могла в это поверить. Я была очень удивлена что столько людей по всему миру на самом деле слушают мою песню, и они так поддерживают, им нравится эта песня. Я была очень рада этому и благодарна. Я заметила, что в клипе есть очень много красивых локаций, хореография, да и сама песня крутая. Твой любимый момент во время съемок? Это были мои самые первые съемки клипа «За границей». Дело было в Лондоне. Самый первый раз. И мы должны были снимать в таком очень красивом really месте, похожем на домик принцессы, в котором я однажды хотела бы жить. <laughs> и все место было похоже на какой-то фильм. Like я почувствовала себя актрисой like, фильма. Like я такая играю. Yeah. Да, yeah. и все съемки в Лондоне All были отличным опытом для меня. Хороший опыт. У меня не было много времени, чтобы насладиться именно процессом во время съемок, но после того, как я посмотрела свой музыкальный клип, я была такая... А я помню это, да? Привет, Лондон, Джинни хочет тебя посетить, понял? Итак, твоя песня названа «Соло». Когда ты один на один с собой, что ты делаешь? Это очень неловко, но я немного чем занимаюсь одна. Я наблюдаю за своими собаками, как они что-то делают, да... Мне нравится просто оставаться дома, со своей семьей, кушать что-нибудь вкусное. Корейскую еду я очень люблю, поэтому это как моя отрада на каждый день. Просто расслабиться, отдохнуть от всего, от дел, да. Все будет очень круто, потому что у нас в Blackpink намечается концерт в Сеуле. За час мы будем перемещаться по разным местам, готовя кое-что для вас. Готовя что-то, да, мы запланировали на... Наступающий год, весь следующий год, будем с нетерпением этого ждать. Ну да, э, так что, когда у меня появляется свободное время, я просто стараюсь отдохнуть, расслабиться дома. Ты расслабляешься, думаешь о будущем и такая концерт в 2019. Что ждет тебя и Блэк в 2019? Мы готовимся сейчас к мировому туру. Мы так взволнованы. Очень-очень волнуемся. И есть еще вещи, которые я не могу спойлерить вам, ребята. Ждите. Продолжайте ждать. Это все, что я могу сказать. Мы обязательно будем ждать. Спасибо. Хочешь что-нибудь сказать США, аудитории Билборд? Привет, ребята! Это Дженни здесь. Спасибо, Билборд, что пригласили меня на интервью. Это большая честь для меня, к тому же я хорошо провела время. Спасибо, ребята, что любите соло и Блэкпин. Надеюсь, увидеться с вами скоро, ребята. Пока!